Такой мелкий-мелкий песочек, мелкая-мелкая галька. Галька, да. Очень приятно. Холодильник спустился. Где вот. мороженое? Сверху Где мороженое? сбросили, наверное? Наверно, да. Ну что, разберем его на цветной металл? Нету там металла. Вот же. Это блядь, фольга. Так сейчас наш кубьем, на бензин будет бензин. на обратный путь. Очень приятно идти по этой галечке. Нормально. Неприятный говорю очень классно. Это может обвалиться, наверное. Вот это да. А смотри, как все удерживает корнями, видишь? Да. Вот и вот это все и держится. Такая корневая система у мощная. Кострища. Вогнище. Народ меди жарит. Да нет, это шишки. походу шишки. Здесь проводился какой-то обряд. Посвящение пляжники. два опасный участок вот единственное кому обрати внимание соба собаки купаются дима покажи что отличная погода это по моему хаски да, да, слушай, да хас хаски да только один молоденький да. люди отдыхают ага. собаки купаются январь месяц Для любителей Майнкрафта все в кубик, в квадратик, такое строение камня просто бомба. Она сложена прям как из этих. Ты понял, да, такими ячейками? Ячейками, да, сотами, Соты, да. стволами такими. Просто бомба. Это камень здоровый. Это крупные ячейки. А здесь мелкие. Сейчас кава. Thank <laughs> you. Это загадочное место. Все, тупик. Попался? Попался, не то слово. Мощь. Но мы находимся в зоне риска, очень серьезной. Нас может завалить. Нас, да, сейчас, сейчас одно неверное движение природы, земной коры и нам кана. Ау. Ну это будет быстро и без болезни да. Море подмывает под самую скалу Видишь, не прошел куда Без летом, наверное, хорошо Дима, золото Да Go. Золотые слитки Можно выковырить Да, только очень трудно бомба вот этот майнкрафт меня просто поразил тут головой не ударится в скалу и тут море подмывает ноги здесь были люди Здесь были люди. Я их видел. Класс. Когда вы приезжаете на Яшмовый пляж, посещайте Яшмовый пляж. Необходимо найти камушек с дырочкой, засунуть туда руку. Вот видите? И загадать желание. А! О! Сбудется. Нет, нет, нет. Не со... А нет, соединяется, да? Да. Это где цвета? Сейчас мы покажем, что там. For <sighs> Что же был в этой индийской резервации? Это Канои? Каноэ. Все, он заехал в скалу. Там гора не был? Да, он гор. вкусное выедет яс, Спасибо.